Всем привет, друзья, меня зовут Максим, вы на канале Шампончи Геймс, и сегодня мы будем строить вот офис прямо на этом месте. И сегодня со мной Тимурчик. Всем привет, всем привет. Тогда нам сейчас с тобой нужно расчистить весь пол, весь, всю землю для того, чтобы... Для того, чтобы сделать тот пол. Поэтому ну, я машина. тогда машина. на две части сейчас... Так, подожди. На две части сейчас? вот прям вот столько да и чё моя тут и, и до тропинки да угу. только не прям в ой только не прям в для, на для до тропинки а именно чтобы один блок там был оставался ой я ой. немножко провалился Никто ничего не видел. А, я забыл флаг писать. Так, теперь надо все эти дырочки застроить. Только надо закрыть... Э, вот фермы твои 6. кашлясь. Ну, это да. Э, ну не прям впритык-то, ё Ну, примерно тут... Ну, примерно, тут два блока. Поставь. Давай, сейчас заделай. И вот до сюда. Отойди! Теперь у меня уже все готово. Теперь тебе нужно всякие дырочки тут заделать. Ой. Всё Теперь бери отсюда, нет, отсюда из шалкера. Доски. Ну, возьми себе дубовые бревно тут. Нет, не тут, не тут, не тот Вот тут. Вот в этом шалкере. Возьми себе там 40 дубовых бревен все взял. Эти и перекати это в доски. У меня уже есть доски. И также тогда по половинам. у тебя есть какой-нибудь топор? А, mm, ah, ну ладно, я просто хотел тебя плюнуть. Этот топор. Так, а я пока что посмотрю. Uh -huh, тебя слышно. А то я, а, а я побоялся, что тебя слышно, тут не будет Так, теперь нам надо тут возвести стены, стоп, стоп. Я вот сейчас. Максим, вот скажи, скажи какой-нибудь байт, чтобы люди подписались. Подпишитесь, если любите маму. Вот все хорошо сделано. Так, теперь. Брать этот это дерево. Подожди, мне надо сейчас вот разметить тут. Как разметить так, ну тогда пока что можешь вот это вот поделать тут, если у тебя доски остались, а если нет, то да перекат. У меня еще полтора стака. Что, как грибой ты? Так, и а теперь несколько... нужно нет. окна вот тут да вот еще вот, вот а. тут и все и... теперь тут то же самое надо сделать вот тут фига ровная смотри вот тут вот ровно 4 блока тут ровно 4 блока вот тут эти 3 ровно 4 блока это идеально а тогда вот сразу. так я тогда буду ломать ты пока что с... оставляй дерево а у меня нет Всё, готово. теперь мы это возвышает тогда получается можно на сколько блоков на... получается на 7 блоков на 8 даже блок я ты а у меня молодой я... ой а угу. Да и почему я постоянно выше на... Ровно на один блок я постоянно выше делаю Отлично Как же удобно, когда у тебя большая прыгучесть Надо еще больше сделать Тебе сделать прыгучесть... прыгучесть больше? Давай Здесь, Так, сначала я себе тогда сделаю Джамбуст. Я пока тут строю столбы. Ну, третьего. Даже четвертого, чтобы я мог на четыре блока заполнить. Во, идеально. И мне сделать готово. все. Только так. Теперь не особо держу. Твой удобно. Сейчас пос... все а, вот тут последний. Это не особо удобно. Прикольно. <связываю> Ой, а, так. вот. А, так мы в флайзу. Сидень. Ти я сейчас. Теперь я себе вырублю. А, так это даже при 5. Нет, это 4 должно быть. А почему у меня отображается? Не знаю. Вот сидень. Короче... <связываю> Теперь нам нужно это все распределить по уровням, а именно ровно. Тогда, получается, надо раз, два, три, четыре блока рассчитать. И вот тут так вот сделать. Понял? А я помню. Это пока хаги, ваги, она нафиг едает ваги. А я ж такая конечно, не очень. Что есть, то есть. есть. Так. Ой, ну так я буду 10 лет кодофо. Так, и теперь, сейчас.. Теперь надо. -мо, почему у меня так плохо пробил нажимается? Теперь надо перекрафтить ступеньки, тут у меня есть уже. Ступеньки надо сделать? Да. А сейчас я верстаки сделаю. Да, у меня тут тоже есть. А, есть. Дальше свергнуть. Вот так. А, mm -hmm. Я не понимаю. You... Перегравчивать, то есть. Да, а. Или. Не знаю, зачем я столько сигнала. Нет, надо. Надо на один блок поднять еще. А Каждую эту штучку. Тебе, кстати, убрать эту ультрапужусть. Да, она, да, потому что она уже мешает. Я Ой, ты мне все эти оттеснял, но ну, сейчас мы -то... все от маяков уйдем. Кто меня дает, ну? так теперь что нам надо теперь надо вот так же тут раму делать что сейчас <свеч> Ой. <свеч> <свеч> так у нас получилось... А теперь с ступенками. А, теперь с ступеньками. Вот так вот? Ой. Нет, так. вот, да -мо. Вот так? Вот, да-да-да. Можешь тут снести? Да, я снесу потом. Ты пока что ставь. могу для вас даже вот так сделать вот это Максим он тоже ставить ступеньки смотрите покажу то есть не вот эти так и теперь вот тут все до С... нет еще следующий а. слой что я такой быстрый, дескать. Став... А, это... Ты пока что ставь я придумал новый способ, как это сделать, как как сделать дизайн. Все равно, как все Просто ничего. Потом. Так, все отлично. Мощность. Теперь сделай себе плиты. Плиты сейчас... Да. Так, все, все оставшиеся ступеньки в этот шаг положи. Сейчас. Ой, не, не, не, не, Ой, не, не, не, не, не, сколько примерно надо я случайно не, плиты не, сделал а что надо, ну? Ой, да чуть случайно не супеньки не сделал. Ну, надо примерно стака два-три. Mm, так, меня... я пока что от отхилю. Мне 4,5. А, вот так вот ставить. Угу. Mm -hmm. Потом снежит. Не все, окей. Делаем. Тебе нужно тоже поебать си топом. Ну я потом все зачарую в не видео. Или у тебя есть какой-нибудь? Да нет. Так, а теперь на один слой выше надо это все сделать. Окей. Okay. А, нет, с, с, э, а хотя, ладно, пофиг. Лучше плитами это сделать. И, кстати, да, надо сейчас. Все, ⁇ -мо ⁇ И сейчас надо все да -да, заделать полностью. Да, Ну и в принципе это очень прикольно выглядит, это крыша. Уже получится. Хорошо. Вот будут валяться. Степенно. Так, теперь все оставшиеся плиты также в тот же шалкер сложим. Ой. не немножко... Поспорил. Теперь... Ему, как мне жалко это дерево, я его столько времени добывал. Так, теперь надо еще вот так же сделать, как и на первом этаже. А, сейчас я его что тебе делаю, что к тебе делают все что тебе писто А, то есть понял? Теперь надо. Опа, вот это надо сейчас поправить. Да я Не за это Так. Что дальше сейчас будем делать мы? Так, теперь надо пол сделать. А. Только сначала. А, -мо, у нас же входа нет. Подожди, сейчас вот. с, с полом подожди. Ты пока делал вход, а я пока буду туда ну, Так, су су, -су надо же подъем на второй этаж делать на ставлю немного. Я сам сделаю вот так. Ой. Вот, тут надо подъем на второй этаж. У <свят> меня зацепил блок. Я хотел пускать шок видео. Ахахахах, Максим упал. Да зачем ты это внутренность-то застроил? Он а, специально не ставил. Не надо было. А это? У тебя шок? Это, это? это все надо. Какой дизайн так застрой это тоже а, это застрой. как же прикольно строить с шейдерами вот это шейдеры у меня просто хотя ребят если что не обращать напинку мне просто ну в принципе это дизайн ну, нет, нет. он будет касаться стекла ну вход конечно не очень ну ладно день пожалуйста и тут, и, тут, и, тут. и тут надо Uh, uh, так тут окно uh. ну, а если что будет uh, что? Uh. Uh -huh. Я гениален я начал ломать дерево лопатой я пока что лопату положу okay. Okay. Just... теперь Теперь вот так вот возьми также опять ступеньки и вот зайди на второй этаж и посмотри. Там одного стака буквально хватит. Давай. Все, пошли. Ребята, извините, что мне так вот. Вот так же надо сделать везде. Теперь вот отсюда. Так. Так, так, так. Мы да, можем сейчас поставить стекло А, а стекла у нас не так уж и много прям. Ну на, я тебе там стак оставил Иди. Не знаю, хватит Ой. ли или нет Хотя можно сейчас пойти подобывать Не ломай рукой стекло Возьми лучше ту лопату на этот... А, ну лучше тогда кирку возьми. На. О, Ты это? пока что... Стой, иди сюда. Ты пока что ставь стекло, я пошел за песком. Добывать. О, песок добываю. Я буду добытчиком. Так, где тут... У нас вообще есть тут песок, где-то? близости. Ну, можешь там ну, тут ну тут только он в воде так сейчас такие строительные леса тут будут временные это только для того чтобы добывать песок ультра быстрая лопата хоть эффективность только четвертая. А, а если бы пятое было? А, также же одинаково было, потому что даже, даже третья ломать моментально. Эффективность. Ну, просто будет ломать моментально, чем моментально. Нет. Ребят, это напишите... не очень скоро. Ребят, напишите какие-нибудь идеи в комментариях, чтобы нам построить эту городе еще. Кстати, да. да. Потому что у нас тут еще много места есть, мы можем тут много чего еще построить. Потому что пишите свои дети. У меня все закончилось. А, стоп, там же еще 8 обычного было. Я сейчас перекажу. Ну, в принципе, еще вот это. Так, я пока что иду нам нужно печки взять. Ой, нам надо печки куда-то заставить. Нам надо уже... У тебя тут 57 стекла валяется. Где? Я тебе его, я его тебе скидывал. Ты где? На второй этаж поднимись. А сейчас А, чистка. сразу будет. А я опять попал. А, мне... а мне теперь надо... О, вот, нашел печки. А мне теперь нужен уголь, которого у нас совершенно мало. Офигенно. Не вообще. Нет. Ну, а теперь будет сейчас. Это вот это. Будет сейчас этот ускоренная съемка, как будет переплавляться этот песок. Вот сделалось достаточно стекла, А ты молодец. Тут а, все да. поставит. Так э, гони ганикирку. У меня кирка с собой тут. Ганикирку. А. Не знаю, я выбросил. Ладно. Да. Сейчас мы что будем делать? Сейчас нам нужно обустроить это все дело. Я не знаю даже, как обустроить нам. Нас сначала надо сделать двери. Двери уже тут, как тут. Так, теперь нам нужен какой-то красивый дизайн. Так, ну. Я думаю, можно все поставить, что у нас было в прошлом доме. Так, у меня тут, конечно же, будет вот такой вот... А, мой Нет, первый? На же... первый этаж. Что? Мой первый этаж будет. Это тоже будет. Короче, мне сейчас надо переставить эту лестницу. Поэтому я сейчас быстренько ее переставлю. Так, вот я и переставил тут лестницу. теперь нужно делать офис ну вот я как такой вот самый главный тут человек у меня тут будет вот мои такие хоромы тут еще балкончик надо сделать так зачем я ношу с собой эти двери я какой-то непонятный человек А, да, сейчас только что удивлялся, почему я с собой ношу эти двери, а они сейчас только что мне понадобились. <гас> а, нет, только нет. <гас> что? Я неправильно кое-что поставил себе. Ты вон, ты сейчас где? Я сейчас себе строю мега-супер защищенную базу. Только мне не хватит... <гас> Нафига. Ты зачем ты делаешь это на Госдуме? Знаешь что? Ты дурак? Во-первых, я это кое-как скрою. Просто это даже не будет заметно. Во-первых. А во-вторых, можно? Ну, быть? пошли. У нас сейчас нам надо вот это делать. Понятно. дает. Я прям тебя узнаю. Балкон тут. Видите? Угу. Так, ты можешь себе выбрать, где ты будешь. Ты можешь себе вот такой вот угол сделать. Или как хочешь, короче. Или ты можешь даже себе внизу тут сделать. Не знаю. Окей, okay, я себе внизу сделаю. Понятно. Фига, я не ожидал, что, эти, что я на эти два блока запрыгну. А это что? Шо... Ладно. Представим, что этого не было. Тут высокие потолки, как я обожаю высокие потолки. А у тебя там низкие. Ну, такие высокие. У меня раз, два, три, 4 5 шесть, семь, семь с половиной блоков. А у тебя 4 У меня почти в два раза больше. Так. А мне сейчас нужно тут ступеньки сделать. Ну, какая-то вообще это ужасная стена, потому что она просто однотонная. Надо как-то ее преобразить и сделать, ну, и убрать дождь. Так. Мне нужны ступеньки. И двери. Так, мне надо вот это, мне надо вот это. На те, на те вот, вот э, столько факелов. Сам знаешь для чего. Вот так, вот так. А не чтобы было так, как в воздухе. Угу. А, кстати, а чем мы сделаем тут с... под этим... А, можно... Я придумал. Так, сейчас это досками тут застроим. Я сделаю тут небольшую прикольную комна комнату, нам очень нужен угол, а у нас его нет. Это вообще такое красивое этот помещение получается. И еще сейчас... Ой, сейчас вообще такая красота будет. Вау! И вот тут. Только надо так мне восполнить голод. Сюда mm. нужно было где его поставить. Ой, где верстак? Ну состоялся? Во, как тебе вот такая комната тут? Хорошая. Вот тут, тут... А, нет, надо даже... Вот. Вот так сделать. Вообще офигенно. Все, я сделал себе комнату. А я пока что не знаю, что здесь мне поставить в комнате. У меня будет тут личная печь. А, у меня же осталось с прошлого дома что-то. Так, котел. Рамка портала. Инду. сундуки. Вот. я тоже сюда поставлю. Вот сюда. Я сделал то, что я не могу отсюда выйти. Это, что комна... это? это комната дверей. Вот. Ну ладно. Это двери. Uh -huh. В никуда. А ты в курсе, тут только на шефте можно выходить? Я знаю. И вот, ну ты понимаешь, что ты просто так бессмысленно потратил вот этот наш офис. Ну хотя тут, а, ну кстати, если бы ты тут сделал нормально, интересно, красиво какой-нибудь жирич, тогда бы это было очень классно. Сделай, как ты в Госдуме делал. А что именно? А флаг? Не, не флаг. Что? На тебе еще куда-нибудь поставь себе. И не надо вот эти двери делать, а просто вот как у тебя как комната там была в этом в госдоме. Ну не была, а, так, а до сих пор есть. Сейчас дай посмотрю. Ты не помнишь какая у тебя комната? Ё-моё, а она сюда как-то прям очень прикольно вписывается. Вон та вот, это она была, но она вообще не вписывалась сюда. Кстати, надо деревенские домики все убрать. Вот. И вот это убрать, то, что ты тут настроил. Ну ты просто через креатив. Так, ну, конечно, я люблю высокие потолки, но не настолько. Вот на два блока снижу. На два с половиной блока. Во, теперь вообще уютный такой домик теперь еще вот так сделать и флаги сюда поставить вообще идеально ну конечно вообще не вписывается эта убивалка для визора сюда ну что поделать а хотя ее же можно вниз туда переместить с помощью одной команды как хорошо Point. Ага, все отлично. Я испугался, что это для всего, для всех людей тут Spawn Point, а это только для меня. Ну, в принципе, хороший домик, Чего? Точно? Точно. А где ты сейчас? А я просто тут гуляю. Не, ну серьезно, переделай себе этот домик. Ну, этот, эту, -мо. Эту комнату. Завтра мне счастлив. Ну ладно. Ну что тогда, иди ко мне на балкончик, дайте ясно. -ну. Во, все, отлично. Вот, Ты что у меня? При... Ам... Так, Всё. надо флаги добавить, тогда будем прощаться. Сейчас, пока что нельзя прощаться. Эй, а, Помогите, мне. Сейчас. Я не могу выйти. Так, раз флаг. Да -мо, где мои все флаги? Ну ладно, я такой вот тогда поставлю. Давай, иди сюда, вставай. Да, е-мое. Ну что тогда, будем прощаться. Всем спасибо за просмотр. Сегодня мы с вами сделали вот такой вот прекрасную да, Вот такую вот прекраснейшую Как это вообще называется? Mm, офис Да. Вот такой вот прекраснейший офис. Тогда. -мо! Тогда время прощаться. Мне надо еще научиться на f5 летать. Во, все отлично. Давай, вставай. Стой, да, я тоже научить Ну что тогда? Всем спасибо за просмотр, с вами был я, Максим, Всем человек, пока. который не умеет, э, ко человек, который не умеет э, летать на F5, ну, вы были на канале Шампунчик Геймс, всем удачи и всем пока-пока! Пока! Кстати, ребята, не забывайте про нашу цель, а именно 45 подписчиков к концу марта, поэтому давайте добьем. Ну все, давайте тогда. Всем пока.